То есть здесь ставятся отметки, можно переводчиком, в принципе, навести. Глушитель. Пойдемте дальше. Единственный момент, мне непонятен. Ну, заточковать, заполировать, сколько, насколько возможно. Пыльно. Я не знаю, как так люди пользуются автомобилями. Привет, друзья! Вы опять у меня на канале. И опять у нас две новых машины, но сегодня немного по баллам пониже до этого было видео где было два вица по четыре с половиной балла сегодня у нас mazda axel и mazda axel синенькая 4 балла белая а точнее белый перламутр три с половиной балла сейчас также машина абсолютно не подготовлены что одна что вторая просто сбили с них грязь пыль который с автовоза посмотрим как выглядят, как приходят, в каком состоянии, что вообще можно сказать по поводу ну, данных автомобилей. Кстати, стоит заметить, что обе машины в очень жирной комплектации. Это именно комплектация споль, э, спорт, э, типа со спойлером, э, литье, обвес, кожаный руль, мультимедиа вся полностью. Ну, приступим. Ты снимаешь? Точно снимаешь? Тогда подходи сюда, подходи. Сейчас начнем с синей мазды. Ну или она как-то бирюзовая. Извиняйте, конечно, порвался маленько. 4 балла в состоянии общее ЦЦ. Пробег у машины 105 километров, ну тысяч километров. И вот такой у нас карта аукционного листа. Можем быстренько пробежаться по ним, посмотреть, что к чему. Давайте начнем. Ну, наверное, также по часовой стрелке. Единственный момент, мне непонятен. Так, кро без косяков. Капот без косяков. Но ну, тут же я здесь вижу, что вот такая вот есть штука. Скорее всего, это уже или в дороге, ну, где-то на территории России. То есть капот, ну, такой косячок у нас получился. Дальше бампер А2. То есть, скорее всего, опять же, все та же царапина при Да, и мы видим. Раз. Это грязь уйдет под полироль без каких-либо там значительных уважений крыло а 1 1 давайте найдем эту царапину и скорее всего я ее уже увидел вот она она. большая часть данной царапины заполируется сто процентов передняя водительская дверь есть у нас а2 И если оператор не видит То и я Нет, я увидел Раз, два Свободно уйдет под полироль Задняя дверь А1 То есть это вот Видно вот эти косяки Теперь А3, задняя кровь Здесь да, более заметный уже Такой притерг. Но, я думаю, красить полностью деталь нету никакого смысла, потому что машина абсолютно вся без окрасов. Здесь, то есть, зачистить это все, заполировать сколько... Ну, затычковать, заполировать, сколько, насколько возможно. А дальше э, у нас есть X. X это, то есть, под замену деталь, или была, которая заменена. А именно, задний стоп-сигнал. Здесь видно сквозная но что-то уже сделать с ним наверное бессмысленно проще поменять также задний бампер он показывает аукцион А3 но мне кажется здесь бы уже посерьезнее какую-то оценку дать это по-любому надо делать потому что маленько шпаклевки скорее всего придется или зачищать или накинуть маленько шпаклевки это вот этот косяк весь круг по низу круг вот эта часть вот эта часть бампера Извините, что машина грязновата немного. Ну, что делать. Так, дальше по крышке задней. С фонарем мы определились. Крышка в идеале. Бампер задний, правая часть у нас. Я уже вам показал. Дальше смотрим. Здесь все чисто. Заднее левое крыло. А1. И, и, и опять же это увидел уже. Вот такие вот следы тоже, которые уйдут под полировку. Задняя дверь. А1 присутствует здесь и водительская, ой, пассажирская передняя, вот здесь такой вот неприятный весьма косяк аукцион дает А2 но скорее всего здесь бы уже наверное что-то посерьезнее потому что деталь не только с царапиной, но и вмятиной вот такой крыша у нас вся в идеале и стоит x1 на рабовом стекле скорее всего это скол, ну или что-то типа того да я не знаю камера передаст или нет скол имеется Что, перейдем к салону и посмотрим, что у нас вообще творится в салоне автомобиля а здесь, ну, немного поднасрали, я сейчас обойду с той стороны и все досконально вам покажу состояние это крышка с аккумулятора на таможне, скорее всего ее снимали бардачок смотрим, ну, здесь вроде никто не Нагадил. В принципе, легкая симчистка салона. Вот еще один такой же лист. Рубрика, что в бардачке. Я всегда мешал так сделать. Тоже снизу от уроны. Ну, в принципе, он сходится. Также пробег, также 4 балла. Вся документация на автомобиле, Кстати, вот, кто не знал. Сейчас покажу. Это японские техосмотры. Как машина проходит ну, любую, какую заполненную откроем. То есть здесь ставятся отметки. Можно переводчиком принципе навести и понять, что делали, что меняли. И вот осмотровый лист. Ну, в России, наверное, так говорят. Показатели ремень, свечи, фильтра, аккумулятор. Все-все-все по машине. И в конце мы можем увидеть пробег так сейчас найду секунду 175 сантиметров так так 274 где-то здесь должен быть пробег ну наверное не найду с бухты барах ты так а вот пробег вот 91 пять километров сейчас на машине 105 скорее всего уже в любом случае когда покупаешь поддержанный автомобиль какой бы он ни был японский или не японский мне кажется для себя лучше все это поменять так ну вот в таком состоянии поднимем ковры и посмотрим что поднимем вот так вот здесь вот на как она тоже весьма так обильно автомобиль полностью комплектен давайте посмотрим заднее сиденье на задних сиденьях Ну, не порваны салон, и это самое главное. По состоянию, ну, не видно, что он зашорканный. Мне кажется, даже задним диваном практически никто не пользовался. Требуют уборки. Потолок требует химчистки. Чтобы, если уж совсем в идеал выводить. И вот такой вот нюанс. В принципе, я только что заметил. Видимо, что-то возили в машине. Так, ну, здесь по салону как-то так. Так, давайте посмотрим багажнике, что у нас творится. А что у нас творится? Закрыт багажник. Вот так. Здесь творится вот так. То есть есть полка. Давайте сразу же, наверное, уберу ее, чтобы не мешало. Все равно все это будет убираться. Ну, давайте сначала по состоянию. По пластику. Весь пластик в отличном состоянии. Весь ворс на автомобиле здесь, здесь тоже в отличном состоянии, можно кстати, убрать ладно, потом здесь как приятно, смотрите, сеточка и сеточка должна сниматься, если я не ошибаюсь да, ее можно снять и перетянуть вот на эти крючки как бы я с места в карьер сразу же так, посмотрим, что именно у нас здесь. Под низом. Под низом паутина. Туалет. О, нифига себе. Вот эта вот штука. И это... Короче, ребят, кто GDMщики, меня поймут. 100%. Это прямо знак. Бля, прикольно. Представляешь, какую фигню нашел. Круто. Ну, вот и презент. Небольшой, но с Японии. Так, вторая полка здесь. Набор инструмента. Крючки. Ну и в принципе все. Здесь также крышка задняя маленькая, конечно, поюзана. Не сказать, что критично, но следы эксплуатации видно. По багажнику. В принципе, все. Давайте глянем еще под капотное пространство, в каком оно состоянии. Как себя ощущает. На машине 105 тысяч пробег.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 Повторюсь, опять же, машина не битая, никуда была, и ни одна деталь на ней не крашена. И вот такая подкапотка пришла с Японией. Я не скажу, что это повезло, это на 90% машин, тем более, если машина, ну, бальная, как бы, 4 точнее. Вот, кстати, наша крышка от аккумуляторов, которую здесь была благополучно установлена, да? Ну, снимем за ненадобностью, потому что аккумулятор надо тоже заряжать. Ну, наверное, по этой машине все, и давайте перейдем к беленькой, посмотрим, там чуть ниже, там 3,5 балла, посмотрим, что там такое. Так, ну а теперь вторая Mazda, беленькая первомунтренняя машина, мне, между прочим, она намного больше нравится, как-то, ну, цвет, сочетание белого и черного прям смотрится очень круто. Так, здесь у нас аукцион, 3,5 балла, общее состояние ББ, вот такой у нас сама карта машины, пробег на данной машине 178 тысяч километров, ну и скорее всего, ну, мое предположение, из-за этого и было дано всего 3,5 балла автомобилю. Давайте также по кругу пройдемся, посмотрим по косякам и начнем, как всегда, ну, с этой стороны, мы уже начинали сюда. Поехали. Крыло без косяков. Смотрим. Да, это действительно так. Капот без косяков. Все четко. Да, есть вот такой вот скол, но я думаю, и вот такой. Машина не самоход. Машина приезжала автовозом. Я думаю, просто тычканется. Бампер передний Ашка. И это мы увидим здесь в виде да и мы увидим это в виде царапины дальше идем кро ровно дверь передняя и задняя и крово давайте сразу же пробежимся по ним все ровно оператор сними по серьезному ну вот прямо снимай снимай снимай вот так вот вот так как ты умеешь да вводи его полностью так, И у нас стоит Ашка И здесь я не могу разобрать А, ну здесь отмечено именно где по порогу у нас косяк Давайте с самого начала по порогу пройдем То есть он весь целый И В конце порога Видно вот такую зашорканность Я думаю красит, но тоже нету смысла Никакого абсолютно Дальше Задний бампер и крышка багажника в идеальном состоянии Задняя крова тоже без нареканий. Хотя я уже увидел здесь. Ну нет, это, наверное, какая-то грязь. Уйдет под полироль. И задняя дверь. Что-то у нас стоит. А. И давайте посмотрим, где. Да, это видно. Вот. Ну и тут тоже свободно уйдет. Без покраски, просто полировка автомобиля. Угу крыша тоже в идеале так что перейдемте к салону этого автомобиля посмотрим что внутри если сравнивать с двумя автомобилями ну сегодня который мы рассматриваем этот конечно салон более чистый единственное он не полностью комплектен а именно у него нету аудиосистемы. Хрена вот этого сломал суслик, вот это эту. украли магнитола! Заедала магнитола! Ну, Во-первых, Во начал с ней разговаривать! Уговаривает. Уговаривает. А потом наказал! А потом она сама собой начала играть. И кстати, вопрос для подписчиков. Что на той мазе, что на этой, не на одной уже машине я видел. Почему в таможне клеят вот такие наклейки именно на стекло? Я не знаю, что это значит кто знает, будьте любезны. Объясните нам всем, что это и зачем. Так, здесь также, что у нас, уже пусто, есть документация, есть документация, также сервисное обслуживание 52, 79, что-то 70 тысяч, 729. Но это лист, ну надо листать, я имею в виду то, что попалось первым Наперо, просто нас это не особо на данный момент интересует. Багаж, ой, бардачок просто нереальных размеров. Рука туда прям проваливается. Не считаю, что еще в нишу вот сюда можно что-то положить. Давайте посмотрим. Здесь что? Никакой Японец нам никаких, к сожалению, подарков не положил. Внутреннее состояние вот, если обратить внимание, не пыльное. Я не знаю, как так люди пользуются автомобилями. Жалко, конечно, что подворовали у нас магнитофон. Но он на аукционе так и был, так и продавалась машина именно без аудиосистемы. Давайте посмотрим на заднем сидении, как обстоят дела. Здесь опять же мы видим, что просто оно все в идеальнейшем состоянии. Я не то чтобы нахваливаю автомобиль, но он реально в хорошем состоянии. Здесь, скорее всего, нужен только хим. Чистка потолка, потому что Вот он такой маленько со стороны водителя Подзашарпанный Да сиденья все целые, нигде не порвано, Нигде ничего не торчит Здесь вот этот момент тоже посмотрим Здесь все целенькое По сравнению с тем автомобилем Ну я думаю прям очень круто Отличное состояние салона И здесь Перейдем к этому багажнику да? Полка тоже в наличии Здесь опять нам также шманали, также крышка от аккумулятора. Посмотрим, может здесь повезет больше, нам что-то японец здесь оставил. Я, правда, никто не смотрел здесь, не шарился в них. Так, набор инструмента только. Какие-то японские иероглифы. Непонятно, ну, наверное, письма любимой. И здесь что на. Улы, отнюдь Здесь осталось все у нас без подарков Состояние, видите, тоже Пластмасса вся в идеальном состоянии Ковролин весь в идеальном состоянии Его просто надо маленечко пропылесосить Дать лоску И двигаться почти на новой машине Ну и что, осталось посмотреть Что у нас творится под капотом Ну и давайте посмотрим теперь под капотом Беленькой Мазды Ее состояние в принципе, и этот автомобиль, хоть и 3,5 балла, он также без окрасов, без каких-то ДТП и подобного. Вот такое вот состояние подкапотного пространства. Ну вот мы и показали две Такие, ну, на мой взгляд, очень интересные машины с разными, правда, баллами. половиной балла, напомню. По комплектации, ну, я думаю, все уже разбираются, знают. Там, кожаные рули, мультирули, э, все, что здесь есть литье, там, ну и все такое, я думаю, неинтересно рассказывать. Больше хочу акцентировать ваше внимание на то, что такое 4 балла, 4,5. Будут эрки, я думаю, покажу, что такое эрка. И это тоже не приговор на самом деле для автомобиля. Все, это продолжается наша серия про две мазды. И одну из них, белую мы уже подготовили, отсняли. И синенькую практически тоже подготовили. Но есть один момент такой. Получилось задрать ее на яму. И я хочу вам показать просто а автомобиль, как приходит с Японии. И именно без пробега по России, то есть не своим ходом, когда пришли автовозом. Смотрите, насколько он чистый. Просто даже любые моменты, любую трубку мы возьмем, она белая возьмем, например, глушитель пойдемте дальше машина доехала только вот с автовоза до мойки, можно сказать все эти резинки двигатель здесь, смотрите, специальный цепь для обслуживания это вода с мойки рейка рулевая даже шумоизоляцию видно вот я сейчас нет нет нет отсюда и отсюда даже видно она не грязная посмотрите те детали в каком просто идеальном состоянии и вот такая она приходит машина ну, много таких машин в таком состоянии приходят ну, это прикольно наблюдать Почти 90% таких машин бы я не задирал на подъемник без пробежных, они вот именно в таком состоянии. И это на самом деле очень круто, когда вы берете машину по России. Ну вот и вторая машина уже у нас готова. Это Мазда которая была если я не ошибаюсь 4 балльная до да, 4 балла а беленькая 3,5 балла мы ее отполировали был недочет у нас по заднему бамперу и по крылу крыло красить не стали все здесь ну протычковали это максимально как мы смогли сделать здесь были царапины все прокрашено бампер перекрас сделали ну и в основном по машине больше и ничто не надо было делать, кроме химчистки салона. Давайте посмотрим, что из этого получилось у нас из химчистки. Были очищены полностью сиденья. Приборная панель, руль, ковер. Все эти моменты вычистили пропылесосили, отхем убрались в багажнике. Багажник в первозданном виде, можно сказать, автомобиль. Новый. Я, если не ошибаюсь, мы в этой с тобой машине наклейку находили или в беленькой, да? Короче, мы нашли все, что можно в этих машинах было найти. Теперь здесь точно ничего нету и не будет. Ну, конечно, если новый собственник сюда что-то не положить так что вот такие вот получились у нас две машины два сравнения сравнения именно аукционных листов я больше вам хотел показать чем сами автомобили я имею в виду какие они приходят и что с ними приходится делать ну и дальше также будут автомобили с разными оценками будем показывать будем рассказывать что с ними делали что надо было сделать а что и не стоило делать. Так что подписывайтесь все на канал. Давайте удачи!